Всем привет! Сегодня в программе новости науки с Ралиной Киряевой научимся питаться воздухом, подсветим рак наночастицами и выжмем не в до последней капли. Подробности, как всегда, далее. Итак, в мире. Место пережевывания и глотания биомедицинский инженер и профессор Гарвардского университета Дэвид Эдвардс предложил вдыхать еду. Он представил аппарат Левев, устройство, в котором к столу подается съедобный туман. Еда помещается внутрь и под воздействием ультразвука превращается в подобие тумана. В этот момент человек, используя трубочку, должен его вдыхать. Пробуя еду в таком необычном виде, можно различить вкусы, отдельные ингредиенты и целого блюда. А за 10 минут вдыхания можно получить всего около 200 калорий. Группе российских исследователей из Московского государственного университета имени Ломоносова впервые удалось синтезировать наночастицы сверхчистого кремния, обладающие свойством эффективной фотолюминесценции. Эти частицы способны беспрепятственно проникать в клетки, что позволяет использовать их в качестве светящихся маркеров при ранней диагностике рака, а также при терапии этого заболевания. Наночастицы, полученные учеными, совершенно нетоксичны и легко выводятся из организма. К их поверхности можно прикреплять различные характерные вещества или группы В молекул, позволяющие нацеливать их на проникновение именно в раковые клетки и тем самым увеличивать эффективность диагностики. И в заключении в Татарстане. Специалисты «Татнефть» разработали и успешно внедряют технологию повышения нефтеотдачи пластов с использованием полимер-глинистых композиций и ПАВ. Технология ПККМ позволяет увеличить текущую добычу нефти и коэффициент нефтеизвлечения за счет увеличения охвата неоднородного пласта. Охват пласта увеличивается за счет блокировки его обводнившихся интервалов. При этом фронт потеснения перенаправляется в менее проницаемые проплатки. Данная разработка удостоена диплома третьей степени конкурса энергоэффективное оборудование и технологии, состоявшегося в рамках 17 международной специализированной выставки энергетика и ресурсосбережения. А на этом все.